Челябинская клиника профессиональной травматологии и ортопедии «Канон» создана по лучшим европейским образцам и работает по высоким мировым стандартам. Это касается не только диагностики, лечения и реабилитации, но и создания комфортных условий пребывания пациентов. Клиника находится в специально построенном отдельном здании – при выборе места были учтены транспортная доступность, наличие свободных площадей для парковки и возможность посещения медицинского учреждения маломобильными пациентами. С 2009 года здесь проводит лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата. Канон предлагает полный комплекс услуг, связанных с травматологией и ортопедией. Ежегодно за помощью сюда обращаются более 2000 человек. Собственный диагностический комплекс оснащен самым передовым оборудованием. Современные аппараты УЗИ и рентгена дают возможность точно поставить диагноз и спланировать эффективную стратегию лечения. В Каноне также есть возможность проведения лабораторных исследований. Организован прием профильных специалистов. Возможность проведения полного обследования в одном лечебном учреждении не только экономит время — это гарантия высокого качества и предсказуемого результата. Врачи клиники «Канон» — это единая команда, работающая ради общей цели — здоровья своих пациентов. За их плечами огромный опыт сотрудничество с ведущими клиниками в России и за рубежом. А главное — тысячи успешно проведенных операций. Возглавляет клинику один из самых опытных травматологов-ортопедов России, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Виталий Дрягин. Для проведения широкого спектра хирургических вмешательств в клинике оснащен современный операционный блок. Наличие специального оборудования и высокая квалификация хирургов позволяют проводить операции с использованием малоинвазивных методик. Последующая реабилитация проходит в максимально короткие сроки. Благодаря программе высокотехнологичной медицинской помощи в каноне бесплатно проводят операции по протезированию суставов, артроскопии, коррегирующие операции на стопах. Один из главных приоритетов клиники комфорт пациентов. В их распоряжении уютные одна и двухместные палаты, оборудованные удобным санитарным узлом. Здесь есть все необходимое для успешного прохождения постоперационного периода. Круглые сутки пациенты находятся под присмотром медицинского персонала. Специалисты клиники «Канон» предлагают каждому пациенту индивидуальную программу реабилитации. Она помогает безболезненно и в кратчайшие сроки вновь ощутить свободу движения. Для того, чтобы оказывать медицинскую помощь мирового уровня, у нас есть все необходимое. Оборудование, технологии, многолетний опыт. Приходите, мы обязательно вам поможем.